А, хватит! Не могу больше! Но мы же только начали! Так и скажи, что хочешь моей смерти. Я? Это же была твоя идея. Утренние пробежки навстречу внутренней гармонии. Это была плохая идея из плохого журнала. И знаешь, что я только что поняла? есть гораздо более простой способ достичь внутренней гармонии. Надо просто полюбить себя такой, какая я есть! Делов-то! Долой стандарты и стереотипы! Мое совершенство можно только испортить! Хватит с меня этих диет и физкультуры! Я единственная и неповторимая! Ой. любить себя просто так не так-то просто так надо срочно придумать за что вот это вот все можно полюбить вот за что я люблю хорошую погоду потому что тепло а яблоко за что люблю потому что вкусно и полезно а я ведь тоже полна достоинств. Вот взять, например... Э, нет, но это каждый может. А, а если... Нет, тоже ерунда. И, и чего я? Хуже яблоко, что ли? Так, стоп! Я так можно непонятно до чего додуматься. Проще других напрячь. В смысле спросить. Так, ну-ка быстренько признавайтесь, за что вы меня любите. Хм. И за что же вы все меня любите, а? Полагаю, это риторический вопрос? Нет, мне нужна конкретика. Ну, есть варианты ответов. А есть? Что вы все увиливаете? Вы же все меня любите! Любите! Жалко, что ли, сказать за что? А можно я завтра скажу? Я не понимаю вопроса. Стой, кому говорят! Я, я тебе еще раз объясняю. Так, вернулись к тому, с чего начали. Нужен другой подход. Эх, эх, как однако легко полюбить того? Кто приносит пользу обществу? Еще сорняки есть? Это ж кабачки были. Бараш, выходи. Я тебе кучу новых рифм придумала. Кот-крот, пицца-горчица, муза-пуза. Вы чего, футбол не любите, что ли? Люби меня, люби, Жарким огнем, ночью и днем, Сердце сжигая. Как, оказывается, сложная эта штука. Любовь. Никакой логики. Как будто бы меня вообще не за что любить. А ты то чего улыбаешься? Ты себя в зеркале вообще видел? И ведь пользы от тебя никакой. Еще и пахнешь опилками. А я вот тебя все равно. В общем-то, и шут с ними, с кабачками. Да и, и мяч был не то чтобы новый. Что? Мы говорим, Нюшу надо спасать. Какие будут предложения? Я все поняла. Любят не за что-то. Это же так очевидно. Вот вы посмотрите на себя. И смех, и грех. А я вас все равно люблю. Просто так, понимаете? Люблю. Мы тебя все очень любим Ага, да? просто так Я бы даже сказал, вопреки Что? Да что вы там все шепчете?